Летом, примерно в июне, мне поставили задачу найти машинку с бюджетом 50 тысяч рублей. Вас брать не хотелось, так как машина нужна была для того, чтобы научиться ездить, а вас при всем уважении к Жигулям и прочим вазообразным, это не самая комфортная и удобная машина для обучения, да и которая готова в любой момент, особенно с бюджетом 50 тысяч, подкинуть большой-большой сюрприз. Сначала я посмотрел Nexi, самые дешевые иномарки, которые есть на рынке. С одной Некси я даже договорился встретиться, но что-то пошло не так. То Человек живет в Кронштадте, в другом городе, и ему, чтобы выехать, там надо чуть ли не за два дня звонить, потом он сможет показать. В машине было течь печки, поэтому постоянно тек, -тек антифриз, надо было подливать, перегнать с другого конца города, было бы возможно, но с большими заморочками. Поэтому встреча так и не состоялась. Надо смотреть машину тысяч за 20, за 30, а на разницу привести машину в порядок. Машина нужна была для девушки научиться ездить. Поэтому искали недорогой вариант, который, если что, там, если мало ли где-то притрется и прочее, будет не жалко. Главное, чтобы она была в техническом плане в хорошем состоянии. Ну, присмотрел машинку, 20 тысяч его стоит, ей немного в морду прилетело. Они очень оригинально вытащили радиатор, они вырезали балку, какой такой колхоз стайл. Аккумулятора нет, вообще ничего нет. Разбито стекло. Залезли в машину, вырезали магнитолы нет. Разумеется, выстрелила подушка. Коробка болтается. Ручника нет. Она заклинила на передаче, закусила ее. <тургут> видно, что двигателя есть. Машину обчистили хорошенько, ну ладно бы это еще ничего, но машина вот, шпаклевка на двери верхней части, такой. плюс сама крыша, не знаю, видно, не видно, сейчас вот плоскость покажу. Они потанцевали, здесь замяли, там долбанули ремонт эконом-класса эпоксидкой, в общем, короче, места живого в машине нету, да, она где-то в деревне в такси была, но какой плюс у нее новая резина, жигулевская 13 или 14, -я. 13, -я. то что они ставят себе в заслугу стоит недорого, к сожалению, Увы, наверное, от этой машины мы откажемся. Ну что, друзья мои, купил машинку, поиски увенчались успехом. Купил чуть дороже, чем хотел, но зато какая машина. Сумасшедшие 30 тысяч рублей. Сейчас посмотрите, конечно, на объявление и скажете, да ну 30 тысяч она не стоит. Конечно не стоит, но если бы она была на ходу, у нее проблема. У нее был какой-то иммобилайзер, в общем она заглохла на ходу и не заводится. Долго ковырялись, вырезали иммобилайзер, не знаю в нем это делали, не в нем, но не смогли завести. Сейчас мы вспомним свои навыки. Проверим и бензонасос, и прочее, и пустим в работу. Надеюсь, сможем завести. Сейчас переключу на другую камеру и покажу машину. капотик хочется ставить вот такую палку тестером потыкал аккумулятор здесь или полумерз или уже умер жавченки здесь хватает он видно балочки видно сейчас балочка такая сказала привет ну, машина не битая ничего палку можно вварить какой нибудь твутавр. Автомобиль называется не сам премьера на всякий случай. Видно, куча проводов. Явно его тут ковыряли. А где расширительный бачок? Расшительный бачок. Я как самый умный, разумеется, его не проверил. жидкости есть, удивительно. Такая вот волшебная машина. Недостатки, конечно, вот. Скоро мы увидим жизнь другую. Мореки, видать, крутили. Причем крутили, никто не знает. Это уже жизнь заводится. Такая вот машинка. салон, О, что-то вытекло. Какие-то сопли. Не знаю, что это вода или что сейчас жара в принципе даже плесень завелась на двери видно ну, разумеется раз снят значит кто-то ковырял бензонасос ковырять ковыряли но насос не снимали с большая гайка ну, в принципе... Так мне в наследство передали библиотеку по старым автомобилям. Библиотека к Время сказать, что это можно открыть, но это не открывается. Багажник не открывается, ну там хлам всякий, я уже посмотрел. Ну, такая вот машинка, сейчас отойду. Раннее утро, я перед работой решил заскочить. Заодно, думаю, проверю, вечерком почитал Мануал как делать диагностику. У меня есть диагностическая штучка, Bluetooth. Сейчас мы ее подключим, посмотрим, получится, не получится. Подсоединил адаптер. Эта штука должна вот здесь вот быть. Но тут уж как есть. зажглись ничего диагностика ну, в общем чудо не произошло подключиться не удалось адаптер не видит но ну, мы не сдаемся мы что-нибудь найдем Я в том, что я брал машину, это сиденье уже было не зафиксировано. Кто-то уже раскрутил доступ к бензонасосу. Более того, он даже прикрутил такой длинный проводок, которого хватит точно до аккумулятора, на бензонасос. Подкинем сейчас. Почему нет? Полилось. Первое самое интересное, что я тут обнаружил. Ну, во первых тут все вот таких вот скрутка. Им провод был оборван, там были вот такие вот ставки и рель, через реле она пускала. Видно. Я его прозвонил с бензонасосом, это оказалось провод бензонасоса. Первое, что не подавало напряжение на бензонасос. Сейчас я его собрал. Сейчас, ну, вот, скруточку сделал такую, заизолирую я. И мы попытаемся под включить зажигание проверить бежит ток туда или нет раз скрутил этот проводок все еще пользуюсь той скруточкой которую оставил мне прежний умелец подкинул на нее тестер плюс от минус сейчас проверим показывает по 0. и смотрим все равно нет фокус не улыбнулся. снял кожу под рулевой вот этот вот обнаружил что вот эту рамку заводскую мою заводскую а нац так называемый это, это написано. откуда отсоединил антенку теория она должна заводиться Но дать отключается бензонасос надо идти дальше по проводам искать какой реле отрубила чем дальше лезешь, тем лучше партизаны. Итак, я выдернул магнитолку. Тут на таких шпингалетах держится сюда, вставляем. Ставил сюда вот эту штучку, и она там как-то освободила ее. И пошел по проводам. Сюда, там толстый разъем, что-то болтается. Что это? Вопрос. Что это? Не блок ли управление двигателем? Такое чувство, что кто-то и на зло этой тетке делал все. Ну что, оставила? Берем ключи, сцепляем, Смотрим. Вот она. Вот эта релюха, это и есть этот иммобилайсер, который что-то там перекрывает. Вот по врезке проводки шел-шел по проводам и нашел, что она врезается в силовые провода. Вот это провода, которые туда подходят. Вот этот оранжевый проводок, который его чего-то там размыкает. Сейчас мы это попытаемся собрать на место и посмотрим, как это будет работать. Ну, после долгих мучений уже начало темнеть на улице. Я вытащил всю сигнализацию, все проводочки со всеми реле, разъемчиками, проводосиками. Сейчас это все выкинем, соберем провода. Пройду сейчас еще раз, проверю, что все нормально. Ну и что, попытаемся еще раз завести всю эту конструкцию. Ну что, оставил нашу любимую баночку. Мораль. Копаем, начинают заказать релюхи. Один вот такую релюху заказать. Сейчас ее выдерну. Такую заказать надо. И все, и дальше копаем. Бензонасос готов. Уже вечер. Начало уже темнеть. Не знаю, видно, не видно. Я восстановил, первый день восстановил питание на бензонасос. Выяснил, что дело в реле потом случайно обнаружил что здесь обрыв скорее всего это обрыв на что на форсунке сейчас надо бы его подкинуть это кусочек сюда меди очередной виток ковыряния купил релюшку живую точно евро за 200 рублей сейчас будем менять к сожалению оригинально оказалось под заказ новая 2000 что нам что на мой взгляд довольно дорого до старой машины на фокус слову они примерно рублей по 600 а здесь 2000 будем сейчас менять ставить и опять прозванивать цепи с бензонасосом и соответственно пойдем дальше по зажиганию вот она реле бензонасоса Полез искать нашел Лежная хозяйка написала что очень сильно воняло проводкой перед тем как машине заглохнуть нашел вот такие вот обугленные видно там сквозь солнышко резкое вот обугленные провода Ну, думаю наверное точно в них ну что вот как-то так оно все выглядит как okay, бы вот эти провода надо соединить вот здесь, с ошметками вот которые вот здесь вот висят сомневаюсь что из-за этого машина не заводится ну как бы это один из пунктиков который надо привести в порядок ну вот опять я пошел по ложному следу что называется я вот том что я вижу здесь два провода черный это плюс который обгорел и Ой, черный это минус и желтый это плюс но Куда они уходят дальше не видно причем здесь они где-то в середине оплавились а дальше не непонятно не нету дальше провода я проследил по этому проводу, дошел до разъема здесь нет такого цвета проводов потом у меня было такое озарение что провод прикуривателя который он там лежит он был оборванный Скорее всего здесь дали бы слишком большую нагрузку и проводка поплавилась Решил проверить предохранители, так как нашел один сгорелый в, в там, машине. Все они нормальные, блок силовые. Ну, в принципе, оно и понятно. И потом смотрю, что-то тут висит так некрасиво. Глядь, а это... <говор> провод массы. Масса есть на кузов, но нет ее на двигатель. Жестоко, да? Сейчас я ее зачищу и подкину. Может быть, она где-то еще снизу подкинутая висит, а это просто болтается. Я не знаю. Но как бы это одна из причин, может быть, таких жирных причин. Чем сама масса вот я ее зачистил. Вся покрыта зеленью вообще просто. Сейчас надо будет ее хорошенько прошкурить. Уже она умирает. Видно, что отломано. Внизу, да, видно сейчас, я фокус Вон она, она, контакт. В очередной раз, расковыряв, уже вытащив этот блок с предохранителями целиком, я вот обнаружил, здесь такая вот интересная зелень. Надо вот его вскрывать, пытаться чистить, паять. Соответственно, зелень есть, не знаю, видно сейчас, не видно, во всех разъемах внутри. Ну вот уже поздний вечер, уже время 11 час. У нас белые ночи заканчиваются, такие сумерки небольшие. Ну, уже в машине темно. Все, я все перебрал, все отлично. Проводку начал звонить, разобрал тот разъемчик мозгов. Ну и проводка отлично, но видно, буду дома прозванивать это все. Эту плату тащу домой.